Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем создавать с нуля канал на видео YouTube. YouTube. Для этого потребуется зарегистрировать новый почтовый ящик на gmail.com. Или воспользоваться уже имеющимся. Переходим по ссылке и нажимаем на кнопку ⁇ Создать аккаунт ⁇ Начинайте заполнять таблицу. Запишите и сохраните пароль. Для подтверждения канала потребуется телефон. Справа верхний угол таблицы нажмите на красную кнопку и перейдите на главную страницу YouTube. Нажмите на кнопку ⁇ Создать канал ⁇ Переходим опять в правую кнопку и нажимаем на значок шестеренка. Откроется страница с общей информацией. Внизу слева кнопка ⁇ Создать канал ⁇ Пишите название канала. У меня будут называться подарки своими руками. Готовы. Поздравляю. Канал Создан. Вы видите название канала. Продолжаю. Сделайте описание канала. Напишите небольшое приветствие и переходите в правый верх ногу шестеренка настройки YouTube. Слева внизу показать все каналы. Вы видите свой канал и нажав на кнопочку «Плюс» вы можете создать еще один канал. Нажимаем «О канале». Продолжаем настройки. Вписывайте электронную почту для контакта. Страну проживания. Ссылки. Пользовательские ссылки. Вы сможете добавить сюда потом ссылки на кнопки социальных сетей или ссылку на свой сайт. Всего можно будет добавлять все. Интересный канал. Этот раздел вы можете поменять его названием. Например, я вписываю слово рекомендую. Вы можете написать свое название раздела. Идем в меню, кнопочку нажимаете «Главная страница». Нас интересует строка «Канал в Открывается страница «Статус и функции». Сейчас с помощью телефона мы будем подтверждать свой канал. Выбирайте между смс-сообщением и телефонным звонком. полученный цифровой шестизначный код вставляем в строку и подтверждаем свой аккаунт. Друзья, если аккаунт будет подтвержден, вам сразу откроется на канале новые интересные и полезные для работы функции. Поздравляю, теперь у вас есть свой канал на YouTube.